Иногда я сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят такую фразу. Да, я его вообще не любила. Или это была вообще не любовь. Как ее можно любить? Ну и так далее. И я им рассказываю интересную вещь. Отличие влюбленности от любви. Возможно, вам тоже это пригодится. Однажды мы участвовали в передаче про неравные браки. И там был психолог, который рассказал о том, что влюбленность имеет МКБ по списку заболеваний. То есть она даже лечится. Потому что во время влюбленности, как я это называю, состояние снос. Кто-то не спит, кто-то не ест, кто-то постоянно что-то думает. В общем-то, людям нужна практически помощь. Итак, влюбленность и любовь – это противоположности. Как это неудивительно. Влюбленность состояние крючесноса и есть страх потерять человека. Очень сильные эмоции, тут я согласна, и она проходит от 3-4 месяцев до года для особо упорных людей. Влюбленность может перейти, в любовь может не перейти. Как иногда мне говорят, ну, знаете, отношения дошли до той стадии, когда можно было бы расстаться. Или ну, что-то мы как-то надоело. Вот как-то так. Влюбленность закончилась и все распалось. А любовь, я повторюсь, это противоположность. Соответственно, это состояние спокойствия и нет страха потерять человека. Но ведь мы же помним про влюбленность. И тогда некоторые говорят, я спокойно тебя воспринимаю, это значит не любовь, я тебя не люблю. Ты не переживаешь меня, не боишься потерять, не ревнуешь, это не любовь. И вот... А вот этот момент, когда нет страха потерять человека, то есть уверенность человека, которую вначале мы испытываем как уверенность, а потом мы начинаем говорить, «Ой, это только я, дура, за тебя такого, ой, да ну, да ну, ой. да кому ты нужна, это я вляпался тут вот-вот», ну и так далее. Да? Вы слышите, что унисекс фразы, и тогда люди тоже могут расстаться. И вот тогда наступает на самом деле боль. Очень сильная боль, потому что если влюбленность проходит, то любовь умирает. И мы испытываем все эмоции, которые испытываем при любых травмах и потерях. Мы хороним эту любовь. И иногда люди приходят, чтобы не испытывать эту боль больше. Но ведь можно прийти и дойти до психолога чуть-чуть пораньше, когда нам больно, когда мы еще чувствуем друг другу что-то. Семейные психологи знают, что если пара ругается, там еще есть потенциал. Они испытывают чувства друг к другу. Да, они не испытывают, может быть, чувства романтичные, но это чувство, на них можно вытянуть пару. Совсем другое, когда приходят два равнодушных человека, которые прошли так называемую точку невозврата. Мне однажды рассказывали такую историю. Парень расстался с девушкой. Они где-то год боролись со своей болью и поборолись. И через год они встретились и попробовали начать заново. Но им было что прощать. У каждого было уже свое будущее без этого человека. И как известно... Чашку разбитую склеить сложно, проще купить новую. Они не смогли сделать то, что они сделали совсем недавно, хотя, по его словам, это были самые сильные чувства в его жизни. Берегите любовь, она умирает, а человеку всегда очень больно наблюдать за смертью. Берегите себя от смерти, не только физической, но и моральной.